Мясорубки предназначены для измельчения охлажденного мяса. Для переработки замороженного мяса оборудование не приспособлено. Главное, чтобы в мясе не было костей. Из чего состоит мясорубка? Загрузочный лоток, выполненный из нержавеющей стали. Горловины и шнек могут быть выполнены из пищевого алюминия, пищевого чугуна или нержавеющей стали. Корпус выполнен из литого алюминия. Электродвигатель и редуктор. Измельчающий узел, ножи и решетки выполнены из нержавеющей стали. Толкатель из АБС-пластика. Система управления электромеханическая. Также мясорубка может быть оснащена функцией реверса, но об этом поговорим чуть позже. Перед нами самые популярные модели в каждой линейке. Измельчающий узел профессиональных мясорубок может быть трех типов. Enterprise, полунгер и полный унгер. Начнем с узла Enterprise. Enterprise – это набор из двухстороннего крестообразного ножа и решетки. У нас он представлен моделью ATS-8. Такую комплектацию можно сравнить с домашней мясорубкой. Она предназначена для простого измельчения сырья. Кладем мясо в загрузочный лоток, включаем мясорубку и с помощью толкателя проталкиваем к шнеку. На выходе у вас получится фарш грубого помола. Если хотите получить фарш более тонкого помола, нужно пропустить мясо через мясорубку еще раз. Такой вид мясорубки самый бюджетный. Мясорубки Apache Client с узлом Enterprise комплектуются решетками с диаметром 6 мм. Модели вы сейчас видите на экране. Следующий тип узла — полунгер. Он обеспечивает более тонкий помол сырья. В его комплект входит подрезная решетка, двухсторонний крестообразный нож и решетка диаметром 6 мм. Такие мясорубки используют на кухнях небольших ресторанов и маленьких производствах. Полунгером комплектуют мясорубки ATS 12U. Попробуем ее в деле. Фарш получается среднего помола. Третий тип узла — полный унгер. Этот тип позволяет получить фарш очень тонкого помола. Такой эффект достигается за счет подрезной решетки, двух крестообразных ножей и двух решеток 10 и 6 миллиметров. При этом вы можете без труда обрабатывать мясо с кожей, хрящиками или прожилками. Давайте перекрутим мясо с прожилками. Модели мясорубок с узлом полный унгер сейчас на экране. Когда закончили работать и мясорубку нужно разобрать, включите на несколько секунд реверс. Давление фарша на решетку ослабнет и узел можно будет легко раскрутить. Давайте подведем итоги. Мясорубки Apache а «Клайн» популярны на российском рынке, а значит с запчастями и обслуживанием проблем не будет. В какой бы точке России вы ни находились. Все основные запчасти – ножи, решетки, валы шнеков, а также моторы и кнопки – всегда есть на складах в наличии. При выборе профессиональной мясорубки обращайте внимание на заявленную производительность, тип измельчающего узла, наличие реверса, а также мощность и напряжение. Ключевые особенности мясорубок Apache Клайн: три типа измельчающего узла, наличие реверса для удобной работы, наличие запчастей на складах – не будет проблем с обслуживанием. Подключение 220-380 вольт. В этом уроке я рассказал о профессиональных мясорубках, о пачку Client. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Владимир Пензеров. Пользуйтесь техникой правильно. А из фарша среднего помола получилась отличная котлета для бургера.